Это что? Нос. Недель. Нос. Коробки. Коробки. Сейчас мы посмотрим, как делать будет нос коробки. Да? Место. Место. Да, это что? это, это. это настоящая? Да это Параоновая? Да. Да. Так она сушеная, вареная, что там на бумаге написано? Она не прочитать. Сушеная с другими руками. Дер, да. у С волосами. А ну, с волосами, смотри. Да. Ну, второй. С травячей насяра. Дер, да, ты что любишь такие штуки, или такие штуки еще не ел? осталось от пятака а глаза закатываются от удовольствия влазим лезть бы ко вслуху, да? что, запхал уже полностью, да? у еще еще прыж его. не влажит, что-то Занятия среди вечера, да? А? Ты что застыл? Давай жуй! Он не забирает Да нет, не беру я, ешь Нет, не нужна мне, потому что Я съем твою эту Питер мою Никто не съест твою эту, никто не съест твою эту, никто твою шляпку такая. Задоился? на запаску бурдук.